Итак, добрый день. Продолжаем рассматривать систему напольного отопления. Ну и приступаем к следующему этапу. Это конструкции подпольного отопительного прибора. Так, ну и как вот видно из этих вот рисунков, то есть состоит система напольного отопления из следующих элементов. Первое это у нас настил пола, дальше слой бетона. Дальше внутри этого бетона находятся нагревательные элементы в виде трубопроводов, которые закреплены либо якорными скобами, ну и либо другими вариантами. Следующее это у нас гидро и теплоизоляция. Дальше ну, плита перекрытия, куда эта вся конструкция устанавливается, ну и в последующем, то есть эта плита перекрытия должна выдержать данную конструкцию. следующее это у нас пристеночная тепловая изоляция, или еще демпферная изоляция называет которая помогает при расширении и сужении, в зависимости от того, какая температура поверхности бетона, то есть, ну и компенсировать эти температурные расширения так ну и рекомендуют чтобы у вас крайний трубопровод был не менее 300 миллиметров от внутренней стены ну и 500 миллиметров от наружной стены тем более еще что нужно обязательно э, принять во внимание это то что на пол будет в последующем установлены какие-то элементы мебели соответственно если у вас будут трубопроводы проходить в том месте где вы установили мебель ну считайте вот эту вот поверхность который закрывает у вас мебель пола исключается из системы подогрева ну и в последующем можно будете наблюдать что у вас с конструкцией мебель происходит какие-то метаморфозы непосредственно точки соприкосновения этих конструкций ну либо если вы применяете какую-то мебель устанавливаете ее непосредственно по стенкам то устанавливайте по крайней мере с ножками чтобы часть все-таки была свободной поверхность для того чтобы у вас не было закрытия этой поверхности. Так здесь представлены различные усредненные конструкции пола, ну и в зависимости где они находятся ну в данном случае пол над неотапливаемым помещением здесь показано что тепловая изоляция может быть в пределах 30-50 миллиметров ну и показаны также элементы которые здесь можете почитать так толщина стяжки принимается от 30 до 70 миллиметров то есть от 3 до 7 сантиметров возможно так следующий полы над неотапливаемыми помещениями здесь уже э, толщина теплоизоляционного материала больше соответственно чтобы обеспечить основное условие что 90 процентов теплового потока должно быть направлено в обогреваемое помещение или 10 процентов должно проходить через различные конструкции вниз. Дальше. Палы на грунте. Здесь совсем толщина увеличивается. По сравнению с предыдущими вариантами. Ну и если это у вас, например, какие-то производственные здания, ну или может быть тот же самый гараж. То для того, чтобы поверхность бетонной стяжки не разрушилась, надо еще, еще ее дополнительно армировать ну и он вот здесь вот обвязывать трубу дополнительным армированием до того, что нагрузка на пол достаточно большая автомобили разные бывают поэтому нужно и предусматривать мероприятие по эксплуатации данного пола то есть путем армирования бетонной стяжки так, существует три основных конструкции подпольного нагревательного прибора. Первое это вот система с матов с побышками, как представлено вот здесь. То есть, не обязательно данной фирмы, то есть, у всех производителей данные варианты присутствуют. То есть, вы можете выбрать ту, которая вам подошла там, по цене, по качеству, ну или по соотношению цена-качество и так далее. Ну и вот благодаря этим бабышкам вот здесь вот пенополистиронный купол находится для гидроизоляции. Ну и внутри этих бабушек прокладывается трубопровод для дальнейшего теплоснабжения. Следующий вариант с якорными скобами. Здесь уже простая конструкция тепловой изоляции. Здесь также лежит гидроизоляция. На которой нанесена сетка для того, для удобства монтажа трубопроводов. Ну и скрепляется эти трубопроводы вот благодаря вот этим вот якорным скобам. Как вариант в настоящее время, например, используют армированную сетку и соответствующими хомутами пристегивает трубопровод к этой армированной сетке, которая тоже идет с определенным шагом крепления этой армированной прутьев так ну и если первые два варианта относились к сырому полу то есть в дальнейшем происходило бетонирование трубопроводов над конструкцией теплого пола то вот эта вот конструкция так называемая система сухой укладки когда у вас перекрытия не могут нести достаточно большую нагрузку чтобы выдержать свой бетон то есть здесь применяется схема сухой кладки. Ну, здесь вот соответствуют теплоизоляционной конструкции в которых уже производственным путем выдавлены пазы которые должны проходить трубопроводы ну и для увеличения поверхности для того что дальше будет только пароизоляция и непосредственно стил пола, чтобы увеличить поверхность то здесь еще есть оцинкованные листы благодаря которым ну, увеличивается площадь обогрева данной поверхности не за счет бетонной стяжки, а за счет вот этих вот оцинкованных листов так при проектировании конструкции подпольного нагревательного прибора нужно обеспечивать минимальное требование термическое сопротивление слоев а, под трубопроводами в зависимости от того где у вас находится конструкция напольного покрытия то есть существуют минимально допустимые требования ну вот тут например первое помещение когда у вас снизу находится такое же обогреваемое помещение требуемое значение должно быть не менее 0,75 м квадратных градус на ватт ну и показаны другие варианты ну, здесь тоже над, либо над холодным воздухом то есть должно быть не менее ну либо пятый вариант это непосредственно на грунте здесь значение должно быть в пределах данного варианта то есть нужно обеспечить требуемое сопротивление конструкции под трубопроводами чтобы у вас основной тепловой поток 90 процентов не менее именно в обогреваемое помещение такие же есть требования к напольному покрытию во первых когда вы будете накрывать бетонную стяжку ну либо сухой сухойал какими-то конструкциями напольными обязательно сильно чтобы сумма слоев была меньше не целых 15 метров квадратных градус зеленая на ватт ну и вот здесь вот представлены различные варианты материалов напольных покрытий начиная от керамики, синтетических материалов, там, ковров ну и паркетов толстых ну и толстых ковров как видим что толстый паркет значение уже близко к значению границы требуемого сопротивления которое должно быть ниже а здесь они равны То есть нужно внимательно за этим следить то есть если у вас будет данное значение то есть это у вас по сути тепловая изоляция ну, и тем самым тоже уменьшаете тепловой поток который поступать будет в помещении не 90 процентов а делаете меньше на соответствующий процент какое у вас сопротивление выше минимально допустимого или максимально допустимого так при конструкции подпольного нагревательного прибора обращает внимание на три пастора первый фактор это размер трубы изначально труба для напольного покрытия была равна 20 миллиметров ну, толщиной 2 миллиметра при уменьшении диаметра либо увеличения, то есть тепловой поток равен единице при 20 ну, увеличивается на определенный процент если уменьшаем трубопровод ну, и увеличиваем тоже мешает ну, в зависимости от того какие значения вы хотите получить с одного метра квадратного пола второй немаловажный фактор это глубина укладки ну, во-первых глубина укладки находится в основной зависимости от температуры теплоносительной системы ну и как я говорил что при большей глубине укладки будет температура поверхности приблизительно равномерной ну и рекомендуемая глубина укладки это 30-70 миллиметров так если будет близко к поверхности то будут скачкообразные температуры на поверхности пола то достаточно некомфортно находиться человеку на этой поверхности. Ну и если у вас более глубоко лежит, тем соответственно температура поверхности пола будет равномерной. Ну и также зависит от расположения, где у вас будет находиться ближе к поверхности пола, либо наоборот ниже от поверхности которые у вас будет если у вас там деревянные поверхности то соответственно нужно провод располагать ближе к поверхности ну и также при бетонировании нужно обеспечить связуемость бетона чтобы внутри отсутствовали какие-то воздушные поры которые тоже являются теплоизоляционным материалом ну и тем самым теряется тот основной тепловой поток который поступает посредством помещения существуют специальные жидкости для более стойзуемости бетона то есть их необходимо тоже использовать при укладке систем напольного или конструировании систем напольного отопления ну и третья величина это шаг укладки трубопровода Изначально шаг укладки был 300 миллиметров то есть Применялся в основном в скандинавских странах. Ну и также необходимо учитывать колебания температур по всей поверхности пола. Ну и как показывает исследование, что человек не ощущает колебания температур менее двух градусов Цельсия. Ну и вот здесь показано, что шаг укладки трубы 300 мм на минимально 30 мм в глубине то есть достаточно поддержит комфортную температуру, чтобы человек не почувствовал колебания температур. Ну и вот то, что мы говорили, вот здесь вот представлено на рисунке. Ну глубина расклад э, закладки трубопроводов изначально тоже была принята 50 мм, то есть 5 см. Ну и Уменьшение уменьшает тепловой поток, увеличение увеличивает тепловой поток. Ну и также шаг укладки, то есть был принят 300 миллиметров, уменьшение вроде как здесь уменьшает тепловой поток, а увеличение шага увеличивает. Но в окончательном варианте, чтобы у вас получить именно все необходимые ваты с одного метра квадратного площади пула нужно совместить три вот этих вот три вот этих составляющих три графика чтобы получить результирующую необходимые ваты которые вам требуется с одного, с одного метра поверхности пола следующим немаловажным фактором который влияет на конструкцию подпольного нагревателя теплых полов это так называемые деформационные швы которые необходимо устраивать для того чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкции ну и чтобы они воспринимали температурное расширение и тем самым компенсировали их внутри конструкции пола где они обычно устраиваются? ну во-первых по периметру возле стен дальше для ограничения площадей то есть максимальная поверхность которую можно залить бетонный составляет 40 метров квадратных. Ну и соотношение длины и ширины принципе должно быть не более 2 к 1. То есть 3-1 уже не подходит. 3 к 1. Дальше максимальная длина боковых поверхностей должна быть менее 8 метров, либо равна. Дальше узла соединения различных конструкций. Лечистного марша с вечной площадкой и так далее. Дальше при проходах через проемы различные в том числе и ядерные ну и при сложной форме площадей там P-образной, T-образной и G-образной формы так, ну и вот здесь вот показаны варианты размещения деформационных швов в зависимости от того, что у вас представляет конфигурация вашего помещения вот, например, G-образная, Z-образная ну, здесь тоже вот показаны г-образный вариант ну и деформационный шоу должен проходить в тех местах где минимальное количество трубопроводов проходит через этот деформационный шов. ни в коем случае не в контуре должен находиться а на границе этих контуров ну либо непосредственно при выходе из помещения то есть обычно то есть, деформационный шов устраивается в транзитных трубопроводах, которые непосредственно подходят к контуру напольного отопления что из себя представляет конструкция деформационного шва бывает двух вариантов на всю длину бетонной стяжки ну и на часть бетонной стяжки так состоит, ну, значит покрытие пола, дальше стяжка бетонная, сам деформационный шов, то толщина там изоляция дифференцирующей 10 миллиметров, дальше защитный кожух трубы, по которой трубопровод может перемещаться как вертикально, так и в горизонтальной плоскости, причем от этого деформационного шва по полметра в каждую сторону, ну и общая длина будет составлять 1 метр дальше трубопровод гидроизоляция и непосредственно несущая конструкция еще здесь тепловая изоляция присутствует так ну и второй вариант это не на всю длину а на часть длины поверхности бетонной стяжки тот же самый принцип то есть у вас должен быть защитный кожух по полметра в каждую сторону от этого деформационного шва ну и тем самым обеспечивать движение трубопровода в двух плоскостях для того чтобы в дальнейшем в этом месте не произошел узлом ну, и пора врыв так что из себя наглядно представляет вот, показано здесь То есть, есть специализированные линейки на которых укладывается э, защитный кожух внутрь прокладывается трубопровод ну, а потом уже надевается эта, вот, деформационная лента 10 миллиметров. Ну и вот также показано различные конструкции, где в помещениях различной формы необходимо устанавливать эти деформационные швы Так, следующим немаловажным этапом это критерии греющий контур при конструировании систем напольного отопления ну во первых разница температур на входе и выходе должна быть 5-10 градусов скорость течения воды в трубах должна составлять от 0.1 до 0.6 метров в секунду длина греющей петли должна быть в зависимости от диаметра трубопровода и не превышает ну, например 14-80 метров 16-120 метров 120 метров ну и 20 миллиметров 150 метров стараться делать так чтобы потери давления в контуре были не более 20-25 филопаскаля ну или 2-2,5 метра дальше предполагается что основной тепловой поток идет в помещении то есть не менее 90 процентов количества тепла которые доставляется непосредственно греющими элементами это трубопроводами дальше шаг между трубами грехи контура нужно определять в зависимости от того какой вы Тепловой поток хотите получить с одного метра квадратного площади пола. То есть это выбирается исходя из параметров теплоносителя. Дальше типа покрытия полов ну, и температуры помещения. Ну и в последующем, когда будете забивать непосредственно геореющие контуры, у вас все равно торбопровод тоже должен находиться под давлением, минимум 3 бара, ну, там 3 атмосферы приблизительно чтобы не происходило занятие трубопроводов. И тем самым не ограничивать сечение трубопроводов для прохождения тепла Так, ну и вот здесь показаны различные варианты конструкций, система напольного отопления, различных зданий, помещений и так далее. То есть можно посмотреть. Обязательно когда вы конструируете, ну во-первых нужно указывать контур, шаг укладки, длину контура, диаметр трубопровода, то есть какую мощность он компенсирует, ну и еще обязательно порядке необходимо оставить ту настройку, которая у вас будет непосредственно в коллекторе. Ну и вот здесь вот вариант схематичности, показана схема. Принцип тот же самый, то есть как укладывается, ну, и последующем те же самые условные ограничения вот вариант из коллектора также нужно показать в разрезе что у вас что вся представляет конструкция опула где находится у вас пристеночная изоляция демпферная лента где находится трубопроводная стяжка тепловая изоляция с гидроизоляцией ну и также указывается номер контура настройка если у вас есть коллектор с настраиваемыми элементами клапанами ну и также вот здесь вот представлены тоже варианты раскладки причем можно транзитные линии использовать непосредственно для например напольного утопления данного помещения это у нас не что иное, как кухня казалось. Так, ну и показаны варианты. То есть простая укладка э, улиткой, спирали ну и с учетом пристеночных зон, так называемых граничных зон более частым шагом укладки так в дальнейшем все эти контура собираются в общий коллектор который вот здесь представлен ну и в дальнейшем то есть системы трубопровода там стояков и так далее непосредственно подходит к источнику теплоснабжения то есть непосредственно система, система напольного отопления здесь представлено ну либо есть еще один вариант когда э, вы не устраиваете дополнительные коллектора для системы напольного отопления а, например воспользовались тем что у вас есть радиаторы и раскладку трубопроводов осуществлять непосредственно то есть это вот подающий трубопровод вот обратного трубопровода ввиду того что походя отопительный прибор то есть поносительно остывает ну и та температура которая уходит из сбора, уже достаточно и необходима для системы напольного отопления и в дальнейшем можно использовать ее, там, контуры отопления совмещая с радиатором отопления так ну и подключая к коллектору система напольного отопления для да любой системы отопления здесь необходимо э, иметь в виду минимальное расстояние от пола и между коллекторами то есть где у вас находятся будут регулировочные клапаны на расходомеры то есть петли прокладываются непосредственно в полу ну и рекомендация, чтобы петля обслуживала группу помещений одного потребителя. Ну и также к одному коллектору лучше подключать не более 8 петель. Это обусловлено тем, что в дальнейшем будет более легкое регулирование. Ну и в результате эксплуатации будет экономия энергетических ресурсов. так ну и вот на этом остановимся конструирование стены напольного отопления и до дальнейшего видео всем спасибо за внимание удачных расчетов до следующего видео